Оценками, Игорь Вы сказали, что свое царство он провел для России благополучно. В да, да. чем это выражается? Ну, во-первых, он начал с того, что... Ведь отец подписал проект Лорис Меликова о создании законосовещательного органа выборного. Он задумался, ему написал письмо тогдашний властитель Дум России, знаменитый философ Владимир Соловьев. Он написал ему письмо о том, что я очень прошу вас не казнить убийц вашего отца, а убить их великодушием. Вот потрясти весь мир великодушием и простить. Он задумался над этим. Победоносцам ему написал письмо, что никакого здесь великодушия, и это будет только принято как попустительство и оскорбление памяти родителей. В результате раздумий он думал некоторое время, он разорвал подписанный отцом документ по поводу создания в России хотя бы какого-то с ничтожными функциями, но представительного органа, и приказал судить их. Он в суд не вмешивался, но суд приговорил всех, кроме беременной Гесси всех непосредственных участников. Покушение организатора его было непосредственного организатора и руководителя Софью Перовскую, Вот Екимову, которая должна была взорвать мину на Садовую, ее приговорили к пожизненной каторге, а всех остальных приговорили к смертной казни. А беременную чем а, Ну, нельзя было по русским законам нельзя было приговорить беременного беременную к смертной казни. Считалось, что это убьет ни в чем не повинного младенца. И там был приговор такой, что дать ей родить, а по рождению ребенка отправить на пожизненную подругу. Перовская, дочь генерала, плоть от плоти, русская аристократия, вела себя на эшафоте таким образом, что утешала этого Рысакова, который там рыдал и валялся на ногах у палача, она его подымала и говорила, не надо, Коля, надо потерпеть, вот такая вот, вот конем на скаку, что угодно. Где человек из богатейши, идея справедливости. Справедливости, строй несправедливый, сказал он. Что вы здесь мне говорите? Вы хотите доказать, что вы защищаете справедливость? Вы не можете защищать справедливость, ваш строй справедливость. Первое, что ему... Он принял, на мой взгляд, правильные решение. Он убрал либералов. Он убрал Лорис Меликова, он убрал Милюкина. Это были два ключевых либералов в правительстве. Он убирает либералов, не принимает отцовский подписанный либеральный проект, отдает преступников на суд, и суд приговаривает к смертной казни, и их вешает на Семеновском плаце. И... Это, конечно, не его заслуга, это заслуга Судейкина, который возглавил вот это соскное дело в отношении политических преступлений. Судейкин был совершенно, очевидно, одаренный полицейский, умный, высокопрофессиональный, и ему удалось не только разгромить народную волю, до конца уже. В конце концов, он поймал неуловимую веру Фигнер и посадил во главе народной воли своего провокатора, агента Сергея Дигаева. Понял, на чем его. Он. он очень внимательно изучал биографии всех этих людей. И он понял, что у Бегаева есть одна единственная слабость – это его брат Коля, младший брат. Они рано лишились родителей, и Бегаев был много старше Коля. И он стал его воспитателем и так далее. Там подобное, Ну, а дальше уже все было дело техники. Вот Коля был пойман, пойман на ерунте, на прокламациях. Бегаев предложил встретиться с Судейкиным ну, и сказал, что на каких условиях. Судейкин сказал, ну, ботенька, там не только листовки, там заговор, там цареубийство новое, там вообще все, Ну, ищи, конечно. скажешь. Судейкин сказал, что на каких условиях вы отпустите моего брата. Он сказал, по ситуации вы старший в народной воле. Вот вы занимаете место Желябова, Сдаете мне веру фильма, реального руководителя, и даете мне информацию. Слово своё он сдержал. Младший брат Коля был выпущен на волю. Остальные офицеры были осуждены, но не Квислица, конечно. Но и Дегаев оказался фрукт ещё тот. На очередном свидании, так шло три года, на очередном свидании Дегаев застрелил судейкина. И уже у него, оказывается, были подготовлены все документы, он бежал, и они с братом оказались в Америке, где прожили долгую и благополучную жизнь. Но народная воля была разгромлена. Когда в 1987 году генералов и Александр Ульянов задумают новое покушение, как бы месть за народную волю, то они будут взяты на ранней степени подготовки преступления, приговорены к смертной казни и казнены в Шлиссельбурге, хотя Ульянову и предлагалось, ему предлагали, что если он покается, попросит прощения, попросит его помиловать, то, ну, тот все это отклонил и предпочел погибнуть. Ильич, вопрос такой, а как Вы считаете, поведение Александра Третьего в начале царствования. Я имею в виду разрыв уже подписанного указа да. Александра II о создании представительского органа. Пусть совещательного. Да. Удаление от власти людей, на которых по сути опирался. На которые, да, опирался да, да, безусловно. Александр II и которые вершили реформы, которые связаны да, с вами. Да, это, а, это его личная позиция или, или это влияние того же победоносца? Ну, это не без влияния победоносца но это его личная позиция. то есть Победоносов он... влиял на его до определенного предела. Он был человеком харизматического. Это, это, это, это не решение. инструмент. Нет нет, не нет, нет, нет. Иногда он его был, так представляют. Он был истинный харизматик. То есть человек, который принимает все решения сам, он слушает доводы. Он слушает доводы. Я считаю, что так как, знаете, пока есть, была в советское время очень неплохая серия биографии, она называлась «Пламенные революционеры». Это заказы раздавались писателям такой, как бы сказать, не очень проправительственной ориентации. Вот, например, Нардовольцех написал очень хороший роман Юрий Трифонов, который считался писателем такой очень либеральной ориентации. Вот он написал роман "Желябы Желябове «Нетерпение». Наверное, это слово вообще эпиграфом всей, всей жизни Желябова можно сказать. Да, конечно, да, как, и, как и пирожка. И была такая серия «Пламенные революционеры». Там Давыдов писал, самый лучший наш писатель, советского послевоенного периода самый лучший исторический писатель Юрий Владимирович Давыдов он туда тоже писал в эту серию и все такое так вот она называлась пламенный революционер да как я являюсь пламенным контрреволюционером и к революции отношусь исключительно отрицательно то мое мнение ну я не считаю его необъективным я считаю его сообразным обстоятельством я считаю что надо было судить, а не прощать. Не он их казнил, их приговорил к смерти суд. Что касается либералов, то не смог бы он с ними работать. Он это прекрасно понимал. Он был человек других совершенно воззрений. Мелютин же был либерал, как мы знаем, матерый. Лорис Меликов то же самое. Они были не нынешние либералы. Они каждая были каждая личность. Да, и каждая личность, я с этим не спорю. И Лорис Меликов, и Милютин, они были либералы от слова именно «свобода». Они были сторонниками как можно большего расширения свобод от тогдашних российских подданных. Для него, как для правителя огромной империи, неотразимым был довод, Такое. вот к чему все это привело ну понимаете, пройти ведь мимо этой логической связки невозможно мы увеличивали свободы царь освободитель а его убивают бомбой и, более и охотится во военное образование и загоняют его как зверя ведь сколько ведь это же надо было халтурим пронес четыре пуда динамита в зимний дворец это что за охрана? Это что такое вообще? Что это все такое? Что какой-то слесарь, какой-то столяр-краснодеревщик, которого пригласили там рамы картин э, реставрировать, он четыре пуда динамита заносит и взрывает, чуть ли вообще не треть дворца. Ну что, что это, о чем это говорит? Это говорит, конечно, о совершенно не соответствующий духу времени патриархальности. Александр II до последнего противился, чтобы у него была хоть какая-то охрана. Он говорил, я должен чувствовать когда-то, что я один, вот я хочу гулять один, Вот мне необходимо это. Ему говорили, это нельзя. Нет, говорил он, сделайте так, чтобы я их не видел. В результате чего? Согласился на четырех казаков, которые, ну какое они были охраны, они ничему не были не приучены, не обучены, это были просто казаки, которые как бы как почетный какой-то караул ездили с царской каретой, они ничего не смогли сделать, они ничем не смогли помочь. Я думаю, что принятие проекта Лорис-Меликова было действительно как бы показателем определенной слабости пришедшего царя было бы вот да если бы да он не разорвал то и я дальше продолжим значит что делает александр в отношении важнейшего первый важнейший вопрос революция революция задавлена задавлена судейкиным к тому времени когда судейкин был убит все Народной воли не существовало. С Бексом народная воля прекращает свое существование. И появляется либеральное народничество. Либеральное народничество, прежде всего, конечно, это Михайловский, хороший русский журналист, публицист, вот, который говорит, практика показала, что путь революционный, путь террористический, путь тупиковый и безнравственный. Давайте работать с народом. Давайте его учить, лечить. Учить не революцией, а учить азбуки, учить тому, что вот Солнце – это звезда, а вот вокруг, когда ночью посмотришь, быстро передвигаются планеты и так далее. Учить его самому самом обыкновенном мире. а прежде всего учить его хозяйствовать. Хозяйствовать основам агрономии, применением миральных удобрений. Давайте мы этот народ поднимать в культурном отношении. Так возникает теория мелких дел. Не надо ставить какую-то вот сверхзадачу перед либеральным сообществом, а открой школу, пойди туда учителем. Если ты медик, пойди в земские врачи, пойди фельдшером, пойди, открой фельдшерский пункт. Если ты э, закончил лес-техническую академию, то иди, иди, учи как правильно хозяйствовать, открываются различные школы для крестьян. Их нельзя сказать, что очень много, но их ни одна, ни две и ни десять. Это результат возникновения народничества или это, это действие государства? Нет, это результат народничества, народничество вот этих малых дел, как это они как, какой, какой год на возникновение этого движения? Это 80-е, вот вторая половина, это уже все пошло. Открываются школы агрономические, открывает свои школы верещагин, у него несколько было школ. Значит, сначала он начал с сыроварения, потом маслоделия, вот, потом школы кооперативного движения, и благодаря этим школам он распространил мгновенно свои кооперативы вплоть до Байкала. Все на частные ну, деньги. Все на да, все на частные деньги, все на частные деньги. Вот. А как государство к этому относилось? Государство относилось настороженно. Каждый раз государство очень тщательно проверяло, не ведется ли там какой-либо пропаганда. Но так как государство довольно быстро удостоверилось, что на никакой пропаганды не ведет что вообще эти самые кооператоры, что они не видят никакой революционной пропаганды, а издают замечательные газеты «Пчеловодство» и так далее. То есть я не имел в виду Рещагина вообще, а вообще движение народничества. Как государство народники, вот эти народники, их называют либеральные народники, они не ставили задачи революционной пропаганды. И благодаря этому государство к ним относилось терпимо. Но... Терпимо, да, терпимо, терпимо. Я говорю, государство каждый раз проверяло, действительно ли это хозяйственная школа. Когда убеждалось, что это школа хозяйственная, то они успокаивались. Никакой революционной пропаганды в это время, во второй половине снятых годов, нет вообще в помине. В помине нет. Плеханов сидит со своей группой освобождения труда в Швейцарии. И только мечтает о соединении рабочего движения и марксизма. Осколки революционеров-народников, таких как Лопатин, Герман, они уехали за границу, и Герман Лопатин переводит капитал Маркса. В России появляется рабочее движение, которое носит сугубо экономический характер. Стачки носят экономический характер. Морозовская знаменитая стачка 80-х годов. Рабочие требуют установления в стране рабочего законодательства. Формального со стороны власти ограничения рабочего дня. В России не идет речь о восьмичасовом в рабочем дне. Но рабочие настаивают на том, чтобы было ограничение рабочего дня, и склоняются к мысли о том, что вот 12-часовой рабочий день – это будет нормально. Да, и запретить использование детского труда. Запретить использование женского труда в ночное время. То есть у рабочих уже появляются свои лидеры. Но это лидеры треть-ионистского толка. То есть это лидеры профсоюзного толка. Они озабочены экономическими условиями труда и быта рабочих. И речь о опять-таки каких-либо революционных заявлениях нету. Это продолжительность рабочего дня, зарплата, другие конкретные вопросы быта рабочих. А чем в области государственного строительства Александр? Значит, в 1981 году Александр отменяет временно обязанное положение крестьян. Это совершенно правильная мера. Но за ней не воспоследовало того, что должно было воспоследовать. Надо было на, набраться мужества, в конце концов заставить всю империю потерпеть, ничего бы страшного с ней не случилось, ее ни разу заставляли терпеть насильственным путем. Надо было отменять укупное путем. Надо было... Он сделал роковую ошибку да он открыл крестьянский банк тут же он открывает крестьянский банк который давал крестьянам суды под щадящие процент но надо было хотя бы На казенные от... деньги На... да надо было хотя бы отсечь вот этот хвост из процентов пересчитать посмотреть сколько крестьяне выплатили было же сказано что земля стоит полмиллиарда. Цена была назначена спекулятивная. Из этих денег они уже 100 миллионов выплатили. Надо было посчитать, сколько на их долг наросло процентов. Срезать их и прекратить вообще брать процентов с выкупной платежей. Это был бы хотя бы такой пункт, который сделал бы реальным выплату этих платежей. А на самом деле лучше всего. Было, конечно. Ну, что говорится, потерпеть. Что такое потерпеть? Если вы мне говорили, что бюджет рассчитался с собственниками сразу. Да. Сразу. Да. То есть что это было бы практически? Доход, доходная припра... часть, да, доходная, вот, часть, доходная да. часть. Да. Сокращалась доходная часть. И, быть, говорю, да. Сокращалась доходная часть бюджета. Значит, бы надо было уменьшать. Этого. Да. Надо было уменьшать. Надо было уменьшать расходы, например, на армию. И надо Мы было не, не так не воевали и не собирались воевать. Надо было сократить эти расходы. Вот это его, я считаю, главная ошибка его царства. Это главная ошибка. Затем начинается политика контрреформ. Контреформы проводились в разных областях. Земская контрреформа заключалась в том, что он ограничил без того не очень большие возможности земства, создав должность земских начальников. Это были начальники не над земством, а над крестьянами. Эти земские начальники, они сокращали и без того не очень широкие полномочия земства. Назначаемые люди. Назначаемые, да, они назначались губернатором, то есть властью. Затем идет... Судебная контрреформа, но она не была значительной и свелась только к окончательному оформлению Верховного суда, как особого суда по политическим статьям. И Александра Ульянова, Генералова и всю компанию судил, судил уже Верховный суд, который и был предназначен для подобных политических дел. Контреформа в области образования получилась ну просто-напросто комической. Министром просвещения был назначен Делянов. Это было более чем странное назначение. Он назначил министром внутренних дел графа Толстого, Дмитрия Александровича, но... Граф Толстой был известен как ему очень нравился. Граф Толстой ненавидел земство и так далее, и тому подобное. Это как бы разумное назначение. Но Девянов-то был дурак, круглый причем, это все знали. Это вот тот самый случай щедринского генерала, который дослужился вот до, до таких чинов. Николай II однажды подошел к Витту и сказал, Сергей Юрьевич, у меня есть два кандидата на пост министра внутренних дел. Вы с обоими работали. Дайте им краткие характеристики. Это Плевы и Сипягин. Я сказал, пожалуйста, короче нельзя. Плевы подлец, а Сипягин дурак. И Николай сказал, вот, Сергей Юрьевич, с кем мне приходится работать. И мгновенно удавился под предлогом того, что идет к ним Боткин, а он Боткина боится. Боткин – это тот врач, которого казнили. Да да, да, да, да. Боткин – тот врач, который умер от странного отравления в 28-м -го году. Ага. То есть это не тот Боткин, который был с ними казнен в эпатитовском доме? Нет, это не тот Боткин, это из других Боткинов. Он не хотел, он почему быстро удается? Он не хотел слушать рекомендации, ведь ты кого надо назначить. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я просто показываю, что были люди, которые в этой бюрократии выслужились до очень высоких чинов, занимали высокие должности и были всему обществу известны как круглые дураки. Ну, тот же самый но Он действительно был просто круглый дурак. Зачем он назначил Делянова? Контрреформа Делянова заключалась в знаменитой циркуляре Делянова, который заставил хохотать всю Россию. Делянов потребовал удалить из гимназий детей кухарок, знаменитый циркуляр о кухаркиных детях. Детей кухарков, кухарок, извозчиков, лакеев, официантов и так далее. Это были люди, которые могли платить за обучение в гимназии, но Делянов решил так бороться с проникновением демократического элемента, но это было смешно. Правительство поставило себя, вы поглядите, по сравнению с либералом Милютином, который догадался, его никто не мне он сам догадался связать срок прохождения службы с уровнем образования. Он говорил всему русскому обществу, всему русскому крестьянству, учись, Ваня, ходи в школу, служить будешь на два года меньше. Закончи городское училище. Ты, мальчик, посадский, закончи городское училище, ты будешь служить на три года меньше. Милютин настоял на том, чтобы лицам мещанского звания, окончившим городское училище, присваивали достоинство почетного гражданина. Не дворянина, но почетного гражданина, что давало известные привилегии. Учись, Ваня, станешь почетным гражданином, служить будешь меньше, не будешь подвергаться никаким телесным наказаниям. наказаниям, а тут на тебе. Директора гимназии почесали в затылке. И сказали, это что такое? Они подчинились? Да это была глупость несказаемая, потому что были частные гимназии, которые давали такой же аттестат, детей туда перевели, но ну, да, платить пришлось больше. Ужесточили цензуру. Почему? А потому что, вот это был замечательный случай в восемьдесят седьмом году, вот как раз Деляновский циркуляр, и печать уж поизгалялась. А что бы сделал министр Делянов с сыном Рыбака Ломоносовым? А что бы он сделал с сыном такого-то, такого-то и так далее? Ну, что тут говорить? А было... армия? Какие-то реформы? В армии Совсем не было проведено никаких контрреформ. Никаких. Абсолютно. Армия развивалась строго по реформе Милютинской. По-прежнему срок прохождения службы был жестко связан с образовательным цензом, чем выше ценз, тем меньше. Но, естественно, подвергся перекройте университетский устав, по части, как вы понимаете, сокращения университетской автономии и так далее, и тому подобное. Подвергся перекройте в не лучшую сторону цензурный устав и прочее, прочее но с другой стороны мы видим 80-е и 90-е годы завершения промышленного переворота мы видим что Александр III с силой мощнейшего так сказать тарана продвигает Витта вперед а с Витта ведь он познакомился в весьма необычных условиях в 1888 году Александр III возвращался в сентябре из своей любимой Ливадии. Он любил отдыхать. Он никогда, как папа, не ездил отдыхать за границу. Он всегда ездил в Крым, и его любимым местом была Левадия, где он умер. Он возвращался с семьей из Левадии, и царский поезд попал в железнодорожную катастрофу. Очень серьезно. Разошлись стены вагона царского, который упал с насыпи, и крыша могла задавить семью. Он принял это на... Свои плечи и держал, и врачи говорили, что это резко обострило его заболевание почек. Ну, это классический вариант, когда перегрузки на почки, и если почки уже нездоровы, они перегрузок не выдерживают. Он держал некоторое время, пока не подоспели ремонтные службы, на себе это просто. Но потом поставили подпорки, вывели царскую семью, начальником дистанции был вид. Сергеевичу, и представили перед начальством, тут же его, естественно, Впереди себя. Это как да, конечно. А ведь ты сказал, что я писал рапорты, это все можно поднять, это все сохранилось. Вообще, вот я предлагаю такие-то такие изменения в регламенте русских железных дорог. Мы покупаем... Новый подвижной состав более тяжелый, пути остаются слабыми. Я это все объяснял, что это все разъедется в конце концов когда-нибудь, и будет катастрофа. Но получилось так же катастрофа с царском поздно. Александр III приказал дать ему все эти самые, в результате, что видите, был назначен сначала начальником всех южных и западных железных дорог, а потом тут же министром путей сообщения. Очень скоро назначение произошло. Есть, был введен то, новый регламент железных дорог. Витта предложил выкупить все частные железные дороги в государственную собственность. Александр с этим согласился. И Витта предложил Александру не больше, ни меньше, как первый план индустриализации России. Это какой бы был? Это 1989-1990 год. Александр подписывает строительство Транссибирской магистрали. Ну, нужно ли говорить о ее значении. Подписывает строительство Транссибирской магистрали. Мы начинаем строить, ну, как говорилось при советской власти, гиганты первой пятилетки. Мы начинаем строить гиганты, заводы-гиганты. Выкупается в государственную собственность Путиловский, ныне Кировский завод. Строится... Чудо тогдашней индустрии и технологии строится коломенский паровозостроительный завод, который начинает выпускать русские паровозы, не уступающие по качеству паровозам западных держав. Наша овечка бегала у нас по заводам до 90-х годов, построенные в 90-е годы, чтобы паровоз прослужил сто лет. Это фантастика, но он служил. Он был маневренным внутри заводским, но он был, он ходил. Строится Брянский машиностроительный завод. К чему это приводит? Это приводит к тому, что через 14 лет, когда мы теряем флот в японской войне, через значит, 16 лет вот после этого всего, ставится вопрос, народ собирает деньги, на народные деньги начинает строить новый флот. Вы сейчас представляете, в нынешней России, чтобы военноморской флот строили на народные деньги, народ собирает деньги на военно-морской флот. Позор для России не иметь флота. Предполагается построить 8 новейших линкоров дредноутов и встает принципиально важный вопрос. А мы сами эти орудия изготовить сможем? Тогда это самая сложная технология в мире. Нет более сложной технологии, чем изготовление ствола. Да, пробить ствол и нарезать его, и поставить лиера, то есть сменные части ствола, потому что иначе он очень быстро расстреляется, и его надо будет снимать. Это самое дорогое, самое сложное в, тогдашней, в тогдашнем машиностроении. Надо покупать в Англии. Станки? Нет, вообще стволы. Надо у Армстронга и Викерса купить стволы. Ствол 18 метров длины, мы его не сделаем. Папиловский делал, говорит, что мы не сделаем. Сделаем. Не хуже английских будет. Сделали. И оказалось, что сделали не хуже английских. Уже будущей госкомпании. Да, будущей госкомпании. И отработали стволы для всех русских линкоров. И ничего, в отечественную стреляли. И дальность стрельбы была 42 километра. То, что было рассчитано. 42 километра, да, дальность В отечественную? В отечественную 42, да. А когда новые были, 45 вот так вот все железные, дороги, все железные дороги были построены в это время. Могу рассказать вам под завершение такой замечательный анекдот. За 10 лет? Да. За ну, 15 лет. Да, такой замечательный анекдот из советской жизни. Был такой министр путей сообщений Бищев. Ну... Железной дороги, государство в государстве. Железнодорожные больницы, магазины, школа, полоса отчуждения. Бесев был такой бурбон стаинского, такого разлива, хам фантастический. Нельзя было ничего доказать, возразить, царь-бог. И, и попал Бешев в 1966 году в Эрмитаж. Что его туда занесло, не знаю. Но там была знаменитая карта из минералов Советского Союза. Ну, карта вообще чудо света, это ничего не скажешь. Ещё так это понравилось. И он сказал, к 50-летию советской власти в шестьдесят седьмом году, чтобы сделать карту Советского Союза, ну, не надо, как там, из минералов, а сделать из белого мрамора. А по карте пустить железные дороги черным мрамором те, которые построены при царе, и красным те, которые построены при советской власти. Тогда группа художников получила эскиз. Она попыталась попасть на прием к веществу. Но им было сказано, ну, что, министр, что сказал? Вам непонятно, что сказал министр? Там оказался один умный, Берман. Он сказал, а вы нам вот здесь на углу напишите, что производство, производство пустить, да. Все. 6 ноября 1967 года, 50 лет советской власти, торжественное заседание в Министерстве путей сообщения, все выходят в поет там стоит эта карта. 7 метров длины. 7 метров. 7 метров длины, да. Два с половиной метра высоты. Мрамор. Да, мрамор. Карарах покупали, итальянский мрамор. Сдержали на веску. Царилась мёртвая тишина. Бесчев своим хриплым голосом сказал «В Себёнку! В балласт!» И ушел. Все. Он увидел это соотношение. А какое соотношение? Там все было черного. Ну просто все. Туркси Наполовину построенный при царе соединили вот этот красный отросток и построенную немыслимыми усилиями во время войны дорога котто Своркута. Все, ребят, все, больше ничего, все остальное черненько, вот так. Вот это же дорожное строительство. Это начало индустриализации, без сталинского вот этой вот крови, вот этой вот нечеловеческих условий жизни и все такое. Ведь потом нам доказывали, что построить магнитку можно было только в нечеловеческих условиях. Но почему же Коломенский паровозостроительный завод, который ничем не уступает по масштабам магнитки, который оказался способен к любым модернизациям, который выпускал платформы для Межконтинентальной баллистической ракеты, которые возили якобы в вагоне-холодильнике. Там крыша подымался, а там то, что долетало до любого пункта Америки. Невозможно. Каламинский строительный завод сказал, мы сделаем, и сделаем. Американцы не могли отличить обыкновенный рефрижератор от вот этой самой системы стилета. Представляете, тут же еще есть один фактор сравнения в результате строительства Коломы, Брянского, Путиловского б, переоснащенного был, металлического был колоссальный импульс для для развития индустриализации. Конечно! Так вы бы как Я... железная дорога за собой все провела. Виктор сказал, нельзя покупать рельсы. Мы покупаем рельсы в Германии. Это разорение. Стали делать свои рельсы. Он сказал, надо делать свой подвижной состав. Стали делать свои вагоны. Сказал, надо локомотивы свои. Да что, мы не сможем справиться. И сколько это... своб свободный труд он а, дает больше импульс развития, чем, чем рабочих Конечно, конечно, конечно. я про пульс. это и говорю, что потом, когда говорились советские всякие теоретики, что это нельзя было сделать по-другому, но видно, это ведь не строил никаких лагерей. Он не заставлял работать людей сидя за колючей проволокой за кусок хлеба. Это все делалось вольнонаемными наемными людьми. Но я говорю, как, как заложен был коловинский завод с каким умом русскими инженерами что он оказался способен к модернизации до последнего. Так что вот этот рывок был очень важен. Уже поэтому можно считать, что это царственный, и человек это понял необходимость всего этого, понимаете? Человек вот с такими консервативными взглядами, он бы мог сказать, зачем нам мы хлеб сеем, продаем, чего нам... А нефтедобыча при нем как-то развивается? Она не развивается, она просто появляется в это время. И Россия занимает тут же первое место по добыче нефти. Это Баку. Баку. Mm -hmm. Баку, Нобель, Монташов. Рывок был фантастический. Мы оказались на первом месте до революции. Мы первое место по добыче нефти не уступали. Такие mm -hmm. великолепные аргументы для тех, кто иногда, для которых я иногда слышу, что Сталин принял Россию сухой Сахой, а отдал с атомной бомбы. Вы знаете, эту фразу, между прочим, приписывают Черчиллю, но эта фраза не принадлежит Черчиллю, он никогда такого не говорил. И автор этой фразы известен, это историк Дейч, известный кратскист и биограф Троцкого, он много книг и толковых о Троцком написал. Но эта фраза именно ему принадлежит. А потом неправильный перевод безграмотного человека привел к тому, что фразу это приписали Черчилля, а он никогда вообще ничего подобного не говорил. И потом это неправда. Я вам говорю, под тогдашним понятием всегда есть какое-то определенное понятие. Сейчас это страна, которая может построить суперкомпьютер, страна, которая может построить водородную бомбу последнего поколения. Тогда таким показателем было строительство дредноута. Целый ряд стран не, не могли строить дредноуты. Новый тип броненосца, который был придуман в Англии, был построен в Англии в 1905 году, он отличался совсем другим расположением артиллерии и системой управления артиллерией, поэтому дредноут стал значительно в разы мощнее любого до додредноутового броненосца. И дредноуты могли построить Англия, Франция, Германия в Европе, Италия и США за океаном. То, что Россия смогла сама построить 8 дредноутов, и наши дредноуты вполне, так сказать, соответствовали дредноутам западных стран, это говорит о том. Да, конечно, все это видно начал в последние годы. 80-е, а в девяносто четвертом году Александра этого не стал. Я не говорю, что Николай противился индустриализации. Нет, этого не было. Но темпы ее замедлились. Витта прекрасно понимал необходимость создания новых отраслей в России. Но Николай терпел Витта до 1905 -го года, и после заключения Портфенского мира с Японией Николай Витта выгнал. Так это все красиво было, получил графское достоинство, был прозван остриками графом Полосахалинским и вперед, ногами. Пришедший на смену вид Столыпин был занят аграрными вопросами, как овцев понимал необходимость, ничего не скажешь, он прекрасно понимал необходимость индустриализации и немало для этого сделал. И давайте посмотрим, 1911 год Россия впервые становится страной-лидером в росте экономики в росте промышленности, не экономики в целом, а промышленности русская промышленность растет более высокими темпами, чем промышленность США и Германии 12-й год то же самое, 13-й год то же самое поэтому Ростов, который не так нас любил который является автором знаменитой стадии экономического роста, он написал в своей книге Стадии экономического роста Россия была сбита на взлете. Так что говорить, что Сахой, да, мы не делали автомобилей и тракторов. Мы собирали самолеты, а не делали их сами. Но зато Сиковский собрал четырехмоторных бензировщиков, которые не имел равных в мире. И а. где, где потом творил Сикорский? Ну ты вот где он оказался? Естественно, там многие оказались.